Здравия. вот она это под подруга моя вот она лежит на груди он рядом майло вот я не знаю видно нет вот такие пироги да. ну, вот так вот тут приходит не знаю видно не видно вот так -то. и ложится так что вот такие дела вот, всем здравия. Сейчас поливом вот занимаюсь. Вот. Потихоньку. Это бы все уже сажать надо, блин. У нас грядки нихера не готовы. Короче. Трудов делать не переделать. А вообще, что я это снимаю? А как послание всем соратникам и соратницам. Поднимаемся на борт нашей Виманы. Все на борт! Здравия, родные. Вот, сейчас только проснулся. А мне вот такой подарочек с утречка. Опа! И сыпет. Вот так вот, бля. Амуха. Вот такой подарочек, блядь. Но я не расстраиваюсь, не. И я понимаю, почему. И вот со, сон, что я озвучил... В... Ну вот вышел вот такая вот гадость. Ну ничего страшного, а вон, оно уже тает все вовсю. Он солнышко вышло, практику поделал, поразгонял все вокруг. Вот, сам из себя начал свет тепло источать. И так интересно, настроение сразу поднялось такое. Вот, так что все мы можем, все в наших силах. Давайте, родные, обнимаю нас всех. Вот, всем здравия. Вот, вся эта пакость растаяла уже вот все зелено красиво в общем такие пироги вурдалаки пытались под вот что от их этого осталось вот немножко льда на этой все ну, все остальное уже тепло и хорошо такие пироги давайте всех обнимаю всем нам добра тепла и света пока пока это уже смешно становится просто-напросто. Только сказал это, что все. Вот, все расставил, ничего нет. А тут, опа, и на те. Жалкие попытки под насрать. Вот и все. Родные, смотрите, получилось. Вот что значит. Вместе все считай получается легко и сразу. Вот такие пироги. Благодарю и обнимаю всех. Шо. Как успехи? Успехи нормальные, у меня теперь мысля, подожди. Дай ну. вот это сейчас боковую вытащу. А, сразу к ним хочешь прикрутить, да? <связывая> а, смотрю, что. Не все так просто, да? не не, -не я смотрю, где-то где наебали. <связывая> сейчас я и эти просверлю тогда. Давай, давай. Подожди. Хотя <Bohmine> на них, вот, всем здравия. Вот я про что говорил. О, oh, ну там вот в той части, там короче, ну начинается это. Уходить вот это вот полок натянутый искусственно. Вот ветер успокоился. Тут до этого оно все так моталось э туда-сюда. Вот. Вот мои друзья тут меня ждут. Вот мое лежит. Это для овчарки лежанка такая. Это из старого дивана просто сделали. Вот. Он пушка, он тут на своей этой. Он барбоша, да? Подруга моя, да? Хорошая девочка. Вот. Он гресько отдыхает, он ждет, пока дедушка с бабушкой вернутся. Вот. Такие пироги. Азюмчик он там это прячется у тетки в комнате. Вот. Такие пироги, в общем, все вместе получается легко и просто. Поэтому... Обнимаю нас всех крепко-крепко. Да, друг? Вот так вот. О, что у тебя даже настроение играть появилось. Ну ладно. Всем пока-пока. Вот сижу, пью чай. Вот. С, с печеньками. Конечно, не шибко здравая пища, но что есть. Вон тут мед. Вот. А вот сижу, смотрю клипы. Вот так вот. Так что вот так вот такие пироги на улицу если выберут а вот уже получше о что ждете да как приедут а они скоро приедут он там уже солнышко проглядывает вот плохо видно ну ладно вот а вот и солнышко вышло вот вот тучи расходятся вот так вот вот вот что значит синхрон все вместе вот так вот да подруга и вот так вот такие пироги да. всем здравия вот у меня тут прилетела птичка вот я специально накрыл рукой чтобы солнце не светило он видите на веточке сидит Вообще близко-близко ты смотри не боится Ну какая красивая такая Такие пироги. У нас сейчас солнечно, вот, теплеет активно. Так что такие пироги. Так что давайте это. Укрепляйтесь, родные, оздоравливайтесь. У нас вместе все получается легко и сразу. Вот такие пироги. Все у нас получается. И на провокации не ведемся. Усиливаемся, укрепляемся Пока-пока вот, Родные, посылаю вам тепло Солнышко Вот и чистое небо Солнышко, чистое небо Плюс 25 градусов Цельсия Тепло днем Солнечно И плюс 18 градусов Цельсия Тепло ночью Вот так вот Сказано сделано, по совести, по чести Во благо Всем здравия, такую приколку сейчас покажу. Вот все говорят, что миром правят зи... сионисты, типа, и их центр называется Зион, типа, да? А вы вот, смотрите, у меня тоже Зион есть. он видите, удобрение для растений. Вот так вот. Так что так вот. Ко всему надо относиться проще и веселее. Давайте, всех обнимаю. Я просто этой подвязкой занимаюсь вон у меня это полипропиленовая веревка штырьки и вот надо все вот эти вот томаты вот прикрутить вот сюда к потолку я уже веревки натянул вот. а завтра останется вот тут вот эти вот еще посадить сюда вот такие пироги ладно, всем доброго вечера хорошего настроения всех обнимаю, пока-пока вот так вот она его внимание добивается Каждый раз, да? Не хочет он с тобой играть, да? Не хочет. Вот так. Со стороны кажется, что что-то страшное происходит, но на самом деле нет. Они просто так общаются друг с другом. Ну вот так вот, Со... собаки на. Ну, видите, специально сама подходит вот это. Давай, ну, играй сама. Не, не хочет. Вот такие пироги. Всем здравия. Вот сейчас тут натягиваю. Вон, веревки. Вон. Для этих, для томатов. Вон уже их сюда перенесли. Одну часть. Вот так вот. Тут на улице плюс 25, а в теплице плюс 40. Так что такие пироги. Такая у меня тут баня солнечная. В общем, всех обнимаю. Доброго нам дня. Вот, показываю. Вчера вот сажали вот это вот. Вс. Вот. Не все целиком. Вот вот эти вот. Вот отсюда начинаю и до оттуда. Мы ну, его так за несколько дней засадили. Вот. Такая грядочка. Аж такие пироги еще. Вон там будет. Вон где выкопано. Так что вот так вот. Ладно, всем добра, тепло и света. Вот такие пироги, труды. А? О, вымахали какие. Вот, это только небольшая часть. Хорошо. вот так. Всем здравия. Вот у нас сейчас потихонечку. тучки собираются. Мелкий моросящий дождик капает, пока только собирается. Вот, небольшие капельки. Вот. А, Майлух опять птиц гоняет. Вот. Остальные собаки не, наверх не смотрят, а он только это. Птица увидит где-то наверху и все. Давай гонять ее. Вот так вот. Такие пироги, ладно. Всем добра, тепла и света. Пусть у нас сегодня будет очень добрый, приятный, теплый и интересный все летний день. Пока-пока. Да, правильно, надо, перерывчик. Перерыв? Здравия, смотрите, кого я нашел. Опа, это ж михуза. Ха-ха, это. У меня тут муравейник рядом. Вот она, эта зараза такая. Вот. Ха -ха. А вон рядом муравьи. о падла, видите, чувствуют паскудина, что снимают. И сразу в нору прячется. Падла. Вот так вот Ладно, в принципе эти муравьи Нам досаждают, поэтому как бы И хрен с ней В общем, вот такие пироги И снова всем здравия вот, Сейчас буду собирать Листодув Надо будет так порядок навести Все вот это сдуть в одно место С травы-то не буду то -то Она как лежит-то пусть лежит Она как раз почву удерживать будет А с этих дорожек и сливов для даже ну Для ливневки надо все убрать. вообще такие пироги. Сейчас как раз вот тучки пришли в помощь. Вот. А вот это называется почувствуйте разницу. Вот. Это вот листодух. Вот сколько? Ну, меньше минуты. Вот так. И все чистенько. метелкой ты бы весь день. Ну, ладно, весь день это я перегнул, конечно. Ну, минут 20 бы точно попровозился. Бы вот. вот так, остальное сюда вот все закидывал в листву. Вот. Такие пироги Так, ну вот, завершил ну, В ту сторону еще туда, за дом ушел Вам Показывать не буду, видео не дотянет Вот ну, примерно вот так вот было все усрано Сейчас Но ну, ветром все равно опять раскидало Ну, не так сильно В общем, такие пироги Ладно, сейчас пойду костер жечь для практики Ладно, всем добра, тепла и света Пока-пока Всем здравия вот, Называется, вывел собак на выпас. Ходят, траву кушают. Вот так вот. Такие пироги. Вон, еще покажу. Вот то, что я думал, что груша. Нет, то не груша, то вишня. А груша вот она. Вот она, рядом. Цветет уже вовсю. Вишенька. Вот такие Великое счастье, палочку погрызть. Да? Самое интересное, палку дал ему. А она у него его сви свиснула. Вот так. А он и не против. Вот такие пироги. Маленький сейчас дома пока сидит. Его не стали выводить. Вот, вот так вот. На выпас. Вот. Это то, что я думал. Груша. Оказывается, вишня. Подожди. Будешь фокусироваться. Во. Вот. А груша вот она. Вон вот то, вот то маленькое дерется, Вот. Ну, на ней только эти листики только начали проявляться. Вот так вот. А остальные яблоньки. Так что вот так вот. Вот сейчас пройдусь, покажу еще. Вот тут у тети цветут разные эти. А, вот, хотел показать. Вот. Не знаю, как называется. Но тоже красивая такая, розовенькая штука. Вот. Давай, фокусируйся. Вот, какие цветочки. Вот, их тут три штуки. Вот. Вон у нас эти одуванчики. Конечно, куда же без них-то? Да, Мэлух? Куда же без них? вот такие пироги вон этот морозник тоже сейчас не знаю будет видно цветок нет они особо он так ближе к земле вот, ну, вот тут разные это тетя по высаживала такие тоже ну как-то вот так вот ладно всем добра тепла и света вот Сейчас у нас тучки вон тут. Дождик капает небольшой такой, моросящий. Время часов 7 вечера примерно. Вот. Такие пироги. Сейчас буду опять идти туда трудиться в этот парник большой. Вот. Сейчас пока зверят выгуливаю. Такие пироги. Ну, что? Ах ты кусака такой, усяка. Он с утра пораньше поиграть любит, да? Вот такой хороший пес, да? <связывая> <связывая> вот такие пироги. Пусть у нас сегодня у всех родные будет очень добрый, теплый, приятный и легкий все летний день, <связывая> да, подружка? <связывая> вот так вот. Не хочет он с ней играть А она хочет с ним играть Вот это и... и лезет, и лезет, да Вот так вот Такой, ну поиграй со мной Ну, ну давай в догонялке Не хочу Вот так Вот такие пироги Да, не играет с тобой Вот так вот Сейчас, может, опять его начнет. Вот так вот. Ладно, не грусти, подруга. В общем, вот так вот. Сейчас у нас вон тучами все заволокло. Вот. вот такие небольшие просветы есть. Вот. В целом на улице прохладно, хорошо. В общем, вот так вот. Вот, только позавчера все убрал. Вот сейчас опять все. Это вон с этих с берез сыпется вот эти сережки, вот такие пироги. Ладно, пойду завтракать. Да, давайте. Игорь, давай, брат, укрепляйся, оздоравливайся. Вместе все считай получается здесь и сейчас. Ладно, пока, пока.